Я Хочу ответить на вопрос, который мне один из моих подписчиков на канале YouTube задал. Слышал ли я о том, что за пятое число доблестным ОМОНовцам дали по 600 долларов за успешно выполненную миссию. То есть наполнили автозаки демонстрантами. Когда я был в Кабардино-Балкарии по служебным делам, я обратил внимание, что в аэропорту очень много плакатов с лозунгами «Мы любим Россию», «Россия в нашем сердце», там, «Вперед с Россией» в том же ключе. Я спросил у местных ребята, зачем столько гидки о любви к России. Да, они сказали, если бы все было так хорошо, этих бы плакатов было намного меньше. Чему я подвожу? Знаете, если дали 600 бачей, то Тут может быть два варианта. Во-первых, известно, что солдаты Родину защищают, а ОМОН ее защищает от активистов и нежелательных с точки зрения правящей власти элементов. А если человек на 100% уверен, что делает право, то ему даже и деньги платить. А если человек где-то там внутри, в бронированной душе, да, закованной в щитки и латы, точит чердак сомнений то, что ты делаешь какое-то заподлицо, и это не совсем правильно, что это не оппозиция там вышла на улице, да, вот дедушки, бабушки, и ты их должен там хватать, тащить, и девчонок, да, то есть у них где-то там в голове все равно мысль закралась, что это неправильно. Ну вот поэтому государство поспешило власть, да, каждому дать какой-то премиальный фонд, который по белорусским экономикам экономическим аквариалием довольно большие деньги 600 долларов опять-таки это не проверенная информация еще что хочу добавить учитывая что за вторую неделю уже второе предложение по новым налогам первое это там добавить 05 к фонду оплаты труда на фонд безработных Сейчас уткнулся инициатива, чтобы обложить ИПшников с единым налогом на ввозимые упаковки с материалами, стеклянная, тара, бумажная, да, чтобы какие-то деньги еще брать. Наша власть не знает, кого бы еще развести на деньги, потому что ну, и так налогов у нас в стране много, а если сравнивать с другими странами, то у нас довольно высокая налогооблагаемая база в стране. Всем известно, надо быть большим экономистом, что чем выше налоги, тем хренове наши белорусские товары продаются за границей. То есть их тяжело экспортировать, потому что они дорогие. Внутри страны они тоже хуже покупаются, потому что люди уже сейчас умные, дураков нет, они прекрасно знают, сколько стоит то или иной товар на китайских сайтах, в той же Прибалтике, в Польше. Если разница очень большая, они садятся на поезд или на автобус, на личную машину, едут и закупаются. Снижать налоги это путь в никуда, надо резать наоборот, расходы государства как можно жестче и быстрее, и наоборот снижать налоги, для того, чтобы наши продукты могли продаваться в других странах, для того, чтобы они у нас хорошо продавались, да, выдавить там, российских конкурентов, иностранных конкурентов, да, то есть поднимать налоги глупо. Поднимают налоги, награждают ОМОН, такими темпами Бизнес, который легкий на подъем идет из страны, промышленность, которая там в 3-5 раза закредитована уже. Да? Их выручка несопоставима с суммой кредитов, то есть в разы останется он который у нас заменит и производство, и бизнес, и искусство. короче, Стратегия развития Беларуси, к сожалению, в настоящее время это не в каких-то инновациях, в креативе, в мозговых штурмах, в мировом сотрудничестве, да? а в дубинаре, Через дубинал в космос.